Самое ужасное уже именно в том, что даже в этой ситуации могут найти те, кто абсолютно цинично, как уже бывало, попытается на чужом горе заработать. И подставными фондами, и дубликатами номеров, на которые люди будут присылать свои деньги. Да, это чудовищно, но это существует. Как существуют те, кто звонит с просьбами о помощи от лица близких, рассказывает о большой беде и ворует последние. Ведь только что разогнали целые фермы обзвонов из тюрем. Только что запомнили, что никакие смс от родственника не имеют к этому родственнику никакого отношения отношения И снова новинки от мошенников, которые постоянно идут на шаг впереди тех, кто пытается их остановить. И немаловажная деталь во всех их схемах именно то, что все происходит снова по телефону. Звонят со всего бывшего Советского Союза, но все в Россию. Причем самое большое число таких центров телефонного обмана населения именно на Украине. Там их тысячи. Никакой политики в этом нет. Хотя работают мошенники на языке агрессора. Просто именно русский, как язык межнационального общения, делает их схемы интернациональными, превращая в циничную отмычку к сердцам и кошелькам. Никита Гусенков разбирался, есть ли заслон от этих схем. Главное, почему нас так легко разводят? Почему мы снова доверяем посторонним последние деньги? Ведь география обмана уже вся Россия. Новые схемы телефонных мошенников появляются едва ли не каждый день. И теперь все происходящее напоминает массированную атаку. На 100% защитить своих клиентов не могут ни службы банков, ни сотовые операторы. Цифры – статистики, как сводки с фронта. Каждый шестой уже пострадал от действий аферистов. Подозрительные звонки получают 8 из 10 россиян. А преступники теперь тысячами взламывают телефонные сим-карты. Мне пришла смс, когда я был дома, о том, что вашу сим-карту пытаются восстановить. Остановить. Если это не вы, там перейдите по ссылке. Ну, не обратил внимания. Ну, и, там, через 30 минут э, понял, что сим-карты у меня нет. В итоге со счетов бизнесмена пропали 750 тысяч рублей. Деньги вывели всего за час. Никаких звонков, угроз и убеждений. Преступник просто переоформил на себя его номер. Работает эта схема совсем просто. В другом регионе, в отделении связи по поддельной доверенности или ксерокопии паспорта, преступник оформляет на себя чужой номер и получает доступ к мобильным приложением банков, соцсетям и мессенджером. И этого достаточно, чтобы похитить все накопления со счетов. А ведь банковские приложения сейчас привязаны к сим-картам у 18 миллионов россиян. И каждый из них теперь в зоне риска. Киберспециалисты разводят руками, преступники работают по новой схеме, которая сейчас эффективно. Первый шаг – выбрать жертву. Дайте в Google набрать Там скан паспорта. Вот он получит сотни тысяч данных чужих спортов. И хакерство это начинает, он берет чужое. Он не придумывает левый телефон или левую симку или левый адрес. Вот он берет чужого паспорт с ним приходит в салон и говорит: мой брат сестра, хочу сделать подарок. А настоящим подарком для хакеров стали сами родственники абонентов. Мошенники научились клонировать их голоса и от их имени совершать звонки своим жертвам. Заподозрить подмену невозможно. На экране знакомый номер, на том конце среди помех, родной голос. В лаборатории интеллектуальных сервисов объясняют, нейросети сейчас способны сымитировать любой тембр. Для этого преступники обзванивают ближайшее окружение будущей жертвы и проводят безобидный опрос, записывая образец речи. Похитить чужой голос хакеры могут, получив доступ к аудиосообщениям в переписке. Формируют голосовую маску, затем звонок жертве. Проговаривая текст моим голосом, машина подставляет э, речь родственника. Таким образом, жертва абсолютно бескуражена. Она считает, что действительно родственник и может выдать любые секреты. Номер подменяют просто, данные вбивают в строчки специального интернет-шлюза, он маскирует настоящий номер мошенника, а вместо него на экране смартфона появляются контакты с телефонной книжки жертвы, близкого, коллеги по работе, начальника или официальной организации. Перезванивают сотрудник, представляют сотрудников ФСБ предлагают проверить номер по интернету. Проверяю, действительно, это номер ФСБ. На экране смартфона действительно был номер управления по Свердловской области, только звонили совсем не из него, чтобы сообщить. На имя мужчины пытались взять несколько кредитов, потребовали настоящие данные счета. В итоге аферисты похитили больше трех миллионов рублей. Здравствуйте, друзья! В этом видео я расскажу вам... Основным инструментом стало IP-телефония, когда часть сигнала, часть звонка идет через интернет. В этом случае от звонящего остается один параметр, он называется «Caller ID». Поэтому Большое количество таких центров уехало за, за рубеж, очень хорошо себя чувствовали. Когда попытались расследовать, где они выяснилось, что в одном небольшом городе Днепр, в брат Украине, их более тысячи. В бывших союзных республиках проще найти русскоговорящих операторов и при этом остаться в тени. В колл-центр набирают в основном студентов. Бывший сотрудник Киевского колл-центра рассказывает, в офисе работал по методичке. На любой вопрос у сотрудника заранее был прописан ответ. Ставка 600 долларов в месяц, плюс проценты от суммы, которую удалось похитить. Звонили абсолютно в разные города, от Иркутска до Санкт-Петербурга чтобы у человека имелось какое-то состояние. И теперь аферисты делают ставку на знакомые каждому темы, маскируя обман под актуальной новостной повесткой. Появилось новый вид мошенничества, то, что обзванивают вроде как из пенсионного фонда. Говорят, что QR-код надо привязать к социальной карте москвича, для этого должны нам дать номер карты и секретный код от нее. Оформление материнского капитала, единовременных выплат, соцпособий. Под видом волонтеров переписи населения мошенники сейчас звонят и выпрашивают личные данные от от карты счетов ключ к ним обычный телефонный разговор словом какой бы ни была схема меняется лишь сценарий теперь это уже не звонки от службы безопасности банка или силовиков легенды новые но суть остается прежние мошенники охотятся за персональными данными но чтобы их похитить нужно взломать не само устройство каким бы современным оно ни было а бдительность того кто оказался на том конце провода Снять деньги со счета можно и без лишних разговоров. Еще одна новая схема: звонок с неизвестного номера, который обрывается едва начавшись. Вам звонят, сбрасывают. Вы как не успели думаете, что не успели подойти, мало ли кто звонит, тоже номер вам не знаком, вы перезваниваете и с вас начинают списывать деньги. Какая схема придет на смену этой зависит далеко не только от фантазии мошенников. Это уже отлаженный механизм, шаблоны, методик просто перепродают на черном рынке. И это Соединенные Штаты Америки, это и в Европе телефонные мошенники есть, и они между друг другом активно обмениваются методами. Но в отличие от правоохранителей, у которых есть юридические барьеры да, при взаимодействии, у них барьеров нет, у мошенников. И у них все покупается и продается. И по словам экспертов, следующей волной этой цифровой пандемии станет использование биометрических данных, когда киберпреступники получат доступ к базам с отпечатками пальцев, образцами речи и сетчатки глаз. Пока оперативники пытаются пресечь одни схемы, в арсенале хакеров появляются новые. Выиграть в суде такие дела практически невозможно жертвы, ведь добровольно выполняют команды аферистов. Все, что остается не терять бдительность самим абонентам. Тут мы не должны полностью полагаться только на защиту какой-то третьей страны. Мы должны спасать себя сами. Все, что касается телефонных звонков, все, что касается интернета, это минимум доверия. А значит, просто не отвечать на незнакомые номера, не сообщать никаких личных данных и самим при первых подозрениях – трубку и перезванивать в настоящее отделение полиции, банка или своим близким. Вдруг им действительно нужна помощь. Никита Гусенков. Итоги недели НТВ. И ведь абсолютно точно, деньги мошенники выманивают, манипулируя дружескими чувствами нормальных людей. А любой кусочек информации – это уже ключ. На бытовом уровне это опасно, на глобальном – еще опаснее. Это уже система больших данных, которая позволяет все. Американцы до сих пор думают, что именно большие данные заставили их выбрать Трампа. И когда нас в этом постоянно обвиняют, не вспоминают же сейчас, как взять Трампа Кушнер хвастался. Мы провели самую дешевую кампанию, мы просто наняли Кремниевую долину, и она просчитала большие данные, как агитировать, кого – мы шли по намеченным целям, то есть через соцсети, в которых мы и дружим, и платим, и враждуем, о которых сейчас в Америке задают вопрос в лоб, что страшнее Путин или все-таки Фейсбук? Кто мечным целям, то есть через соцсети, в которых мы и дружим, и платим, и враждуем, о которых сейчас в Америке задают вопрос в лоб: что страшнее Путин или все-таки Фейсбук, кто нами управляет? Отвечают пусть сами: но вдруг сейчас на 6 часов исчезают все большие соцсети цифровой апокалипсис. 6 часов, за которые мгновенно на те кто зарабатывает точнее крадет данные полутора миллиардов человек это самая большая в истории кража личной информации и теперь нужно ждать кто и как ей воспользуется вероятно попытаются продать рекламным компаниям может быть телефонным мошенникам, может быть политическим аналитиком каким вот главный вопрос сразу же nbc с привычным заголовком стоял ли за этим путин согласитесь уже не смешно и даже не хочется обсуждать доклады британской и американской разведок что теперь китай страшнее что не не русские, а скорее китайцы и северные корейцы наносят большинство киберударов. Образ врага из Кремля со счетов не сбрасывают, но играют на обострение с Китаем так, что даже про нас правда могут забыть. Уже в британской Сан карта точек на планете, с которых начнется третья мировая, и нас там нет. Зато есть много вариантов, почему виноваты китайцы. Есть Тайвань, где уже жарко настолько, что Баден говорит о нем с Си Цзиньпинем. Есть Иран и Израиль, у них за спиной снова Китай и американцы. Есть Кашмир, то есть ядерная битва между Индией и Пакистаном. То есть тоже американцы и Китай. Остальное примерно в том же духе. Китай обвиняет американцев в подрыве мира и стабильности, американцы Китай в агрессивном поведении.